Какая хорошая улица, Адриан, И сегодня я приду а это у тебя откуда этот? О, О, я, я изучила тебя. Вот это, это из тяжелой из твердого, реально на... такой твердый угу. Из трех палок. Маринет, ну... а что ты мне не говоришь, не докладываешь а отчет как ты изучила? Ну, ты прям передо мной стоишь, ничего. А ты, а если бы меня здесь не было? Я, потому что дал ей это оружие, не вы. Кстати, я там где-то, я где-то прыгала-прыгала и где-то вот эти кристалльчики подсобирала. Посмотри их. Угу. А где я их прыгала прыгала Ага, прыгала. я, я изучу, хорошо. Ты офигел? Ладно. Я, как бы... Бряня, у меня броня получше, чем твоя. Ага, неудачно, -то. я тебя за две минуты убью. Стойте, стойте, стойте. Так, опять используют оружие не в городе, а все штраф. Просите, да? Просите, да. Да, просите, да. 100 тысяч да, штраф, мэр. Да стой, стой, мэр. Что, мэр? Кто-нибудь. Отец, все. То вы, уже Что, тут. вы скоро весь город того сделаете. Сломаете. Да, это он использует свой лук. Я сейчас заберу у тебя лук. Здесь сейчас тюрьму Ну, надо всё. жить друже. Да. Он использовал Ладно. оружие не в городе, все штраф. Я, ой, пойду это. Да буду обсидян уже, получается, да. Ой, вот, спасибо. А где Феликс? Я, я, Феликс? А, где, я... я бегу. Эй, Дриан! Ариан. Где собаку тебя носит? Лапы. О, адриан вон он. Где вот да. ты, ну, ты куда сейчас идешь? Да, обсидиан. Я с тобой. Нет. Вы мне не, делать, не работаете. Да, ну, ты что, солел там? Я, как... а? я тут. Я все а подниму. ты какого правой стену сломал? Стой, стой, стой, стой. мэр, мэр, почему? А бы все Что? рухнула. Я их сломаю. Там стена китайская стоит уже пару тысяч лет. Так, я тут видел свет. Нам было факела. Так, Кстати. как бы прибыличный не будет. Ой. Я шкарала. Я шкарала, я первый раз в этих ваших шахтах. Ой, как тут так, холодно? Куда-то в эту сторону. Да скоро жарко будет, О, поверьте. Да. О, Давайте я так, с вами. подзаработаем. А вот Эти что, за свитяшки что-то? А? это очень ценная штука. А зачем нам обсидиан вообще нужен? Для чтобы нам. Для молот... этих молоточков. Ой, а вот это не. Это... <связь> да, Марина <я> сможет сделать <связь> что-то. Вот. Да, да что-то да. удобное смогу. обсидиан Вот так, надо теперь копать. М молот используйте, у кого молот есть молот, он лучше. Ах он только у двоих. Ну вот, да, я не нет. Молот, Зачем дает? мне молот? Я первые вас скопал. Пока тут да -да. молотом копаете. Вы еще копаете? Я уже второй добыл. Я уже второй добыл. Вот вы, у меня вы, лучший кирка. Вот Ладно, у меня молодцы, кирки самый лучший. Да, молодцы, где нет. на дай кирку, дай кирку, я потом тебе верну. Кирка зла гораздо. Сколько М -м. надо нам добыть там? Дай на, кирку, один, а, на один этот. Ладно один миллионный, наверное, 8 штук. 9. Да, 9. Надо 9. 2. И нам 9. надо 9, 9. 9 на 3, нам надо целых. Это на один только? Да. Ёж, Получается, 3. наверное, так, я не знаю. Блин, ну, а вы зачем воду убрали, нам... нам... Но скорее всего, люди, вы не думаете то, что может быть из какого-то особенного этого обсидиана делается? Ну, из возьмите... обычного. Типа из обычного может получить. сказала, Укрепленный а, какой-то какой злой да. злой обсидиан. Может, у них злой сказала, это укрепленный обсидиан, но да. ты чё, у меня забрал? Офигел. Да а, вылази у кого-то есть Такой? вода? Да, есть. Нет, я... Это, чтобы развить Я понял, да, да, да. Чтобы, чтобы воду развить, у меня есть. Чтобы я с собой на... воду на ношу. Рыбу. я с собой воды попить, не переживай. О, тём. А, закрываю. темно. закрывай закрывает. Темно. Это же Ну, очки, купи себе темно. Аккуратно, потому, Купите, очки. Под водой, может быть, лава. Нету. А у меня уже 9 мод. штук. У, у, меня у меня 6. Так, я, ну, короче, тебя так держи, тут один твой. Я пойду там, пос... люди, а мы из-за города как-то случайно вышли. Да ничего. Офиг. Самое у главное, у нас это же за городом, это чья-то территория, наверное, нет? Да. Наверное, ну, типа, как... для... Я нашел еще лаву, люди, я нашел еще лаву. Так мы сейчас тут погоди еще докопаем. Вы докапываете, там еще есть озеро лавы. Ну все, я иду. Ну, так я а что там? Там она впереди пошли туда, пока с тобой туда ломать. Так добывай, Марина, ты пойдем. Вот видишь, что туда свет э, идет. Так алё, нет, это. А да. Окей. Давай воду узливай. Сверху, сверху, сверху. О, -о, -о, -о, -о, -о. О, да, молодец. Закрывай. Отлично. Будьте аккуратны, там, там точно, под лавой, там, там точно. А, нет, еще еще, еще, еще. Там под лавой лава. Ой, под обсидином а лава. Джан? Да. Аккуратно будьте. Ну, люди, вы понимаете, то, что если мы находимся уже на каком-то государстве, то тогда нам, этот ну, это, будет не очень. Нет, ну это же просто по факту территория. Ну, это может к какому-то другому государству. Ну, может быть. Другому городу. В другом городе, да, да. Блин, да. так, а как тогда, вот как, по факту тогда, вот, наши эта ты еще, если... хорошо, ты вообще долго сюда бежал? Да, я очень долго... Прошло буквально, наверное, три дня, как я путешествовал. Ну, вот, он за три дня, по-любому, еще государ в 15 пробежал, что-то... Да нет, ни одного ну, не видел, кроме вашего. Ну, я... он, мы же не знаем, с какой стороны пришел? Ну, да. Да, может, с другой стороны... Там будет по. Или здесь могут какие-то разбойники. А, так что. У меня уже 18. У меня тоже Давайте ее 20-ку накопаем. У него Маринет уже 21, и плюс я еще Давай. 5 скинул. Тем. Да, короче, давайте Машите. тогда, если сейчас получится, Маринет, то тогда это... ты копаем, а мы пока пойдем. Вот если у нас получится, то тогда... Так, это... О, все мы забыли. Вот мы... на, на я вот я оттуда вырос. пришел, вот оттуда. Оттуда. И там городов поблизости нет. Ну, кроме да, моего, шо. там за три дня, может, дойдете. Да, мы не Так, маринет, ты где? Давайте все маринет кидаем, и она уже. Я уже все отдал Маринет. Палок, палки, палки, нам нужны палки. О, так вот деревья по их срубим. Ага. Ага, я сейчас на тебя отрежу. Вон там, за городом. У а, есть... ну да. а, у меня вот топорик. У меня топорик есть. У, у меня топорик. Отойдите, у меня вот лучше тоже. Топор. Всегда топор. А, ну У меня это, молоточек. Это, этот он плохо. Это плохо. Смотри на моего. О, ну вот у Маринет прекрасный топор. Правда, скоро. Сейчас я дам собра... сейчас рублю, возможно, там еще есть нормально. Починишь. О, все, да ей куплю. хватит, ей хватит. Да ей хватит, но, но хватит? там три палки на там, один ну... этот. Это маринетта. Маринет. Как что? тебе там? Не помню. Маринет а, да. Топор давайте, давайте пила тогда пила. Мы маринет, так же разыграем. Пить? Нет, мы давай давай их не могут. Давай идем к тебе. Потому что лаборатории, Мы посидим. Мы пока. В целом, можно, наверное, редко. еще игру провести? Можем еще игру нет, провести? Нет, нет, нет. Пока рано. Мы тут пока подождем, Маринет. Да, я пока, посп… пока тут... Так, ух. Так. Жарко как там. Да, здесь душу, нам сниму броню. И то да я лучше оставлю свои хорошие брони. Не получилось? Не получилось. <гул> нет, не получилось. Ладно, тогда ты думай, Ладно, как Ладно, да, давай, Маринет, всего тебе хорошего. Да, Я пойду, Маринет, мне нужно дела решить. А я пойду погулять. О, снежок найти. Мне тут пришло сообщение. О, Лука вернулся в город. А где он только? Найти <м scene> бы его. Летай, ты О, что в коме? привет. Лука, знакомься. А -а -а. Привет, Лука. Это твой дом? Да. А Вот здесь живу муликан. я, у Феликса. Да. Хорошо. Мы чем-то с ним похожи. Действительно, ну забыл. Ну, ну, вон, вот самое высокое здание. круто. Кстати, мой секретарь куда-то уехал, жалко. Вообще, скоро думаю, на пенсию уйти, секретаря Купимся. своего мэром сделать. пенсию никак нет. О нет, ты что, мне тут указать думал? Ну, Пойдемте к, к вам в кабинет. Да. Пойду Когда пойду в город. сделаю это. Когда приедет Нино. Ну, строитель? строитель. Да. Понятно, я так поняла, не только в вашем городе строитель. Ну, да. Он и в других городах заказов. позарабатывает. Погодите, я что-нибудь... Я, я, я... А, я броню потеряла. Мэр, мэр. А, не все нашла. Мэр, поддухает. Да. Лучше, что есть. Проверим. Да, это кто? Мне даже недавно не дали посмотреть. Мы только старались лучше, они не ломают. Ай! Ай! скоро этот сердце, ну сердце нашего, кишки нашего, кишки города Палестина какие кишки. Ну, Что? чтобы с воздуха мы падали. Да, да мы вечно спауньте где-то там. Чтобы мы вот О, Лука вернулся. Да, да, теперь нет. можно разыграть три молота. Да нет, сейчас рано. сейчас люди Не сейчас, я говорю. Люди когда спят, вот завтра... либо в шахте. Я говорю завтра, там, послезавтра. У нас получилось mm -hmm, да. скрафтить, это классно. Значит, из укрепленного этого можно скрафтить еще что-нибудь, не только Знаете, молод. я вам скажу только одно. Вот знаете, лучше можно только... И броню. Да, это, конечно, да? все хорошо, но я вам повторюсь. От того города, вот тот, который приезжал, вот фиолетовый, от них ничего хорошего не ждите. Ну, вот очень именно. город этих фиолетовых, он же не просто так называется, город. Ну да, они там такие странные. Вот этот вражданик... Я же вот, говорил, что это фиолетовый нахал. У него, же, у него еще есть кличка такая, Саша. Вот. Этот вражданик, который Саша любит на стороне. Вот одному говорит одно, другому говорит другое. Он понравится по-людению. Он такой вот. Он нахалый. Он в шахте личный. следил. Вот да, Он ещё меня хотел прибить с этим Он наил кирку просто. Но он кирку как-то. Кирку а какую-то, Марины это да. лучше кузнец, чем этот. Да. Тут, а этот просто это, ворует у кого-то, там какие-то другие кузнецы, он их не ворует и про перепродает. Ты, кстати, Марины mm -hmm. перепроверишь, чтобы тебя ничего не украли? А да. проверю. А то он любит воровать из других городов. Так, да, да, ладно, пойду накрыть. я сюда. Я тоже mm -hmm. пойду к себе домой. Так, mm -hmm. Я пойду еще спать. Заканчивайте, этим просто все-таки подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Адриан.